Друзья, всем привет! Это канал Мадараша. Вероника с вами. И сегодня мне надо вот съездить в Бруклин, Нью-Йорк. У меня трясутся коленки, у меня мокрые руки, мне вообще офигительно как страшно. Но эта поездка меня сподвигла записать видео на такую тему мои страхи в США. Чего я реально боюсь в США? Этого немного, но я думаю, это стоит обсудить. Но все, поехали, давайте. Смешались все как на экране. В общем, ребята, мы решили с вами поговорить про мои страхи, потому что а, еду я в этот ужасный, ужасный Нью-Йорк, столицу мира. И мне очень страшно. И на самом деле очень страшно. Я вам хочу сказать, я в этом плане такое сыкло. Мне и пока я не выучила Филадельфию. Тоже было очень страшно туда ездить в центр. Муж мой говорит, что ты боишься, ты же едешь в Бруклин, а не в Нью-Йорк. В Бруклине все гораздо повеселее, в Нью-Йорке вообще э, э, в, на Манхэттене вообще не припаркуешься. Ну вот мне страшно, особенно такие большие города, которые я не знаю. Я понимаю, что у нас в Краснодаре жопа и с пробками и с парковками, но тем не менее я этот город знаю. И несмотря на то, что там все выйдет через не пойми как, мне как бы, как бы, мне не страшно это дело. Ну так вот, поехали к моему первому страху. Мой самый главный первый страх, это большие города Америки и то, что у меня поломается навигатор или что-то с ним случится в общем, что я не смогу добраться до места назначения заблужусь или еще что-то вот, в общем, короче, я этого дела очень боюсь, я вам могу честно сказать я помню, что я когда-то мужа отвозила в джифке в аэропорт Нью-Йорке и блин, я ехала обратно ночью, какие-то мосты. Когда у меня телефон потерял связь, соответственно и потерял навигатор. Блин, ребята, блин, я вам, это был такой ужас, который я, честно скажу, я еле его пережила. У меня сзади сидел годовалый ребенок, который беспрерывно кричал, потому что эм, чувствовал маминое состояние. Uh, и, и поэтому короче, как бы, все время кричал. И вообще, вот есть люди, такие как моя мама. Один, north north она один раз проедет и она помнит дорогу. Continue Я north ничего Oxford не могу узнать. Я ничего не могу узнать, ничего не могу понять, не понимаю, где я нахожусь, проезжала я это или нет. В общем, у меня топографическая какая-то идиотия. А, вот, Это первый мой такой большой страх. Но вот по нашей деревне здесь я ездить не боюсь. Потому что это маленькие городки, я себя чувствую комфортно, но как речь идет о каком-то большом городе, особенно о незнакомом, и когда там надо припарковаться, и еще что-нибудь боже. Меня все вытрясает. Вот вытрясает до того, что у меня не имеют ноги, у меня потеют руки. В общем, короче, мне очень-очень становится дискомфорт. Второй такой большой мой страх в Америке связан. Мои дети вырастут в боксе. Что я под этим подразумеваю? Вы, наверное, думаете, что американские дети, они такие распущенные и такие они вот делают, что хотят. Это все бред собачий. Их дети ходят по струнке на переменке, они ходят в лайн, в лайн, в линию. Бегать, прыгать им нельзя. И, в принципе, это достаточно такие воспитанные дети, не в пример моим. И как я не раз замечала, когда я обслуживаю столы в ресторане, не дай бог что-то там ребенку чуть громче сказать, чем общий шум ресторана, сразу там родители что-то там им начинают втулять, в общем, воспитывать их и так далее. Ну то есть. Я считаю, что тут перегиб с тем, насколько контролируют поведение детей. Я не оправдываю себя, и опять же говорю, потому что мои дети – это, это чем-то с чем-то, как говорит мой старший сын. Но, понимаете, дети – они на то и дети, чтобы… Как сказать, что им можно чуть больше, чем можно взрослым, правда? А, у них не сформирована нервная система, у них а, преобладают эмоции. Мне так кажется, что у нормального ребенка так и должно быть. Почему меня это пугает? Я вам объясню, почему меня это пугает. Потому что а, вот такие открытые, крикливые, невоспитанные дети, как мои вряд ли когда-нибудь возьмут в руки оружие и пойдут стрелять одноклассников. То есть это настолько нетипично. Если вы посмотрите характеристики детей, которые это делают, да, э и в России, и в Америке, и вообще по всему миру, вам кто угодно скажет, это были спокойный, воспитанный ребенок, очень вежливый, такой тихий, да мы его вообще не замечали. И вот это вот, блин, мне кажется, иногда пускай, ну как сказать вам, лучше, на мой взгляд... Чтобы ребенок это выплеснул, даже если сейчас это доставляет и взрослым дискомфорт и ему самому, чем он это закрывал и копил в себе. Потому что любому состоянию нужен выплеск. Если это все копится, это приводит к неврозам, это приводит к депрессиям. А вы знаете, какое количество людей здесь находятся на медикаментах от, от различных заболеваний. Поэтому мне бы не хотелось, когда я уже не смогу контролировать их жизнь, чтобы они вели образ американский, но вот что-то мне грустно, что-то я ночами заснуть не могу, начну принимать антидепрессанты. Нет, мне не хотелось бы этого может это и неправильно Но я была воспитана так, что ты должен преодолевать свои состояния Ты должен уметь их контролировать сам Без помощи всяких там медикаментов А медикаменты в Америке очень часто ведут к зависимостям К страшным зависимостям И это мы плавно перешли к третьему моему страху Это наркозависимость В Америке я понимаю, что когда... Им 9,5 и пять лет, и ты, в общем-то, контролируешь каждый шаг. Рано об этом волноваться. Но я волнуюсь, потому что я вам уже записывала видео здесь по ссылочке вы увидите, что Бич Америки это наркомания. И я работаю с, так с таким большим количеством людей, которые имели различные виды зависимости зависимостей, что мне становится страшно. Я вижу прекрасных людей. И образованных, и умных, и обладающих э, каким-то сарказмом таким классным, веселым и прикольным, и умеющими анализировать и рассуждать на какие-то темы. Но это люди зависимые в прошлом. И это тоже это такой, это вот один из моих таких же страхов. Дальше о чем, э, чего я боюсь. Вот, наверное, на этих трех пунктах... А, ограничиваются все мои страхи, связанные с Америкой Безусловно, у меня присутствуют страхи, а, которые бы у меня присутствовали, где бы я ни жила Хоть на Северном полисе, хоть в России, хоть в Гватемале да? Безусловно, такие страхи у меня присутствуют Но я не могу их привязать к страхам а, а, от того, что я живу в США Потому что... А, мой канал об иммиграции, мой канал о жизни в США иммигрантов. И я хочу вам рассказать именно то, как я это вижу, и то, чего я боюсь именно здесь, или что меня радует здесь, или то, как я здесь живу, и так далее. Вот. Ну, напишите, пожалуйста, вы, как вы считаете, эти страхи, которые у меня присутствуют, они свойственны и другим странам. Они свойственны и настолько же они опасны. Я не буду говорить про свой личный страх, боязни. Про свой личный страх, боязни ездить в большие города, особенно в новые, когда ты там никогда не был. Но именно про страхи за детей, вот за то, что они вырастут немножко такими, как я говорила, в боксе, или достаточно линейными и негибкими, и, не и страх наркомании, которая присутствует. Я всех рада была видеть. Спасибо вам большое за теплые слова, которые вы мне пишете в комментариях. Как я хочу сказать после моего последнего видео, кто хочет быть толстым, пусть будет толстым. Кто хочет быть худым, пусть будет худым. Кто хочет быть э, таким, пусть будет таким. Все имеет право быть. Не надо мне сочувствовать, как мне один парень написал. Ой, как я вам сочувствую. Ой, не надо мне сочувствовать, мне и так нормально. Не, ну конечно, не всегда. Ну и иногда хочется свою жизнь поменять и вес бросить, между прочим. Кстати, хочу сказать. Я уже начала этим заниматься, и у меня мой личный гол, скажем так, моя личная цель 90 килограмм до лета. Чтобы достичь мне 90 килограммов, мне надо сейчас убрать 10. И, в общем-то, я уже третий день иду. Я надеюсь, что я не сорвусь, как часто это у меня бывает. Но вот, как бы, такую цель я себе поставила, вам об этом сказала. Поэтому, наверное, придерживаться и следовать э, э, намеченному пути мне будет легче. Потому что, если я до этой цели не дойду, мне скажут, что ж такое? Кого мы смотрим? Кого мы смотрим? Человек даже к своей поставленной цели прийти не может но все пока пока пальчики вверх лайки комментарии подписывайтесь буду рада всех вас видеть и всем обязательно отвечу